Поток денег образовывается на уровне государства. Там его источник. И даже если он принадлежит частным рукам, как Федеральная резервная система в США, это все равно уровень государства. Потому что Федеральная резервная система это и есть государство в Соединенных Штатах, а не что-либо другое. В этом контексте мы... Сами должны прекрасно видеть, что поток этот искусственный, поток этот неестественный. Естественные потоки это те, которые образовываются на уровне Земли, с одной стороны, а с другой стороны на уровне богов. Все, что производится не богами и не землей, являются потоками искусственными, скажем так, промежуточными потоками по обмену высоких энергетических и информационных потоков богов на, предположим, потоки Земли и наоборот поток земли, как поток здоровья, обменивается через поток денег, трансформируется через поток денег, обменивается на более высокие потоки. Это кому чего в этой жизни не хватает. Поэтому воспринимать его иначе, чем искусственный поток, искусственно образованный поток, который имеет строго определенное значение быть посредником, некой универсальной единицы между обменом других потоков, воспринимать его совершенно не стоит. Но в этом мире наличие денег является показателем твоей принадлежности к определенному эгрегориальному плану. Более того, оно является еще и элементом проверки на верность того или иному эгрегориальному плану. Вы должны точно понимать, к какой касте вы относитесь и каким, на каком уровне эгрегориальная система будет существовать и существует ваш персональный эгрегор. На стихийном ли уровне, на профессиональном ли уровне, на государственном ли уровне да, или на уровне более высоком. Но в связи с тем, что персональный эгрегор он у нас сформирован и формируется исключительно для, в основном, скажем так, для достижения социальных целей, то понятно, что он будет каким-то образом коммуницировать, и потоки эти мы будем брать исключительно из социального пространства. Там уже, где он берется, и уж тем более, конечно, поток денег, потому что ни на уровне земли потока денег нет, ни на уровне богов потока денег нет, они этого не знают, просто такого понятия нет, это чисто человеческое образование. Но при этом, при всем, персональный эгрегор должен быть одной из граней одной из проекций вашей индивидуальной системы, которая имеет какие-то свои личные внутренние цели и задачи. Персональный эгрегор должен ей в этом реализации этих целей и задач помогать, и ни в коем случае не противоречить. Поэтому, если персональный эгрегор говорит о том, что вы должны зафиксировать и установить, вернее, система говорит о том, что вы должны развить себя, например, как воин, как профессионал в каком-то деле, Можете ли вы допустить, что поток денег у вас будет приходить из источника, который, например, не связан с вашим профессиональным эгрегором? Нет, не можете, потому что в противном случае вы придадите свой профессиональный эгрегор. Если, например, уровень взаимодействия вашего персонального эгрегора находится в большей части со стихийными, на стихийном слое эгрегориального образования, то тогда Обратная ситуация, вы не можете ограничивать приток потока денег из какого-то определенного источника, потому что в этом случае вы не можете полноценно функционировать со стихийным образованием. Это достаточно сложно, но я вам попробую объяснить это на примере. Я не помню, я Объясняла я вам на прошлых занятиях аналогию системы с городом государством. Вот да? ну, давайте еще раз обратимся к этой аналогии, потому что она в данном случае очень много чего объясняет. Если поток денег и вообще само само такое понятие как деньги находится у вас на уровне живого пространства, значит это образование инструменты, которые находятся на вашем рынке, на вашем базе, и они должны быть с одной стороны защищаемым мертвым пространством, защищаемыми от посягательств со стороны третьих лиц и со стороны неправильного функционирования, например, стихийного образования живого пространства, потому что мы помним, что элементы живого пространства могут находиться по отношению друг к другу, в некотором противоречии, то есть конфликтовать, Но они не могут находиться в противоречии к целям системы. Вот это очень важно. К воинам, которые министрам, которые задают ритм движения и правила движения вашего города, вашего образования, никакой инструмент не может быть противоречив, потому что он будет находиться, скажем так, в оппозиции, то есть являться врагом. Соответственно, поток денег, если он у вас находится на уровне живого пространства, он должен так или иначе помогать реализовывать цели, помогать, а не мешать. Очень важно. В каком случае он может мешать? Элементарно, если, к примеру, поток внедряется на уровень целей, то есть на уровень тела. Это как купец, который входит в управление городом, в парламент. Вдруг он вошел и говорит, я сейчас буду продвигать интересы моей купеческой касты, моей купеческой гильдии, давайте, мы снизим налоги. Потому что моя купеческая гильдия очень зависит от того, как бы благополучие, если налоги будут малы, нам больше достанется. И если он займет лидирующие позиции в этом вопросе, то, соответственно, он продавит, пролоббирует этот, эту тему, этот законопроект, и сам город, его глава, его ядро окажется немножко ущемленный в правах, он недополучит налогов. А значит, он не сможет реализовать те проекты, на которые запланированы, Построить дороги, построить стены вокруг города, усилить милицию, усилить охрану и так далее. Купечество начнет развиваться, а сама верхушка она начнет слабеть. Вот так бывает, когда инструмент вдруг становится целью. Поэтому это дело ни в коем случае нельзя допускать. Ядро предопределяет. Ядро оно говорит, мне нужны деньги для чего? Прежде всего для реализации своих собственных целей. Пролонгируя, разворачивая себя в пространстве целей, каждая цель, которая проложена в Телесистемы должны, безусловно, поддерживать ядро. То есть мы ну, да-да-да, мы тоже за строительство дорог, да-да-да, мы тоже за строительство. Мы сейчас будем строить стену, укреплять милицию там, и, так далее, и так далее, наши дипломатические связи. Безусловно, для этого нам, конечно же, нужны будут деньги. Соответственно, деньги нужны для целей, а не сами по себе. Это важно. Это важно. Если ваши цели, например, они не предполагают большое количество денег, то, соответственно, вы их и не будете получать. И тратить время на добычу денег, если они вам на самом деле не нужны, это неправильно. Это покупать, например, рубль да, за местную валюту, давая этой местной валюты в три раза больше установленного курса. Ну, представьте себе, что у вас есть там белорусские рубли, которыми вы оперируете на рынке, да? или там, российские рубли, вы оперируете именно на рынке. Вам нужно для, для какой-то работы купить, например, те же самые доллары. И вы начинаете покупать их в три дорога, то есть вкладывая свое время трижды в одну условную единицу. Соответственно, ваша система скажет, прежде всего, ваше собственное ядро скажет, вообще ты не обалдел, министр финансов значению. Ты что творишь? Почему ты времени вложил больше, чем оно того стоит? Потому что очень хочется или потому что у тебя ума не хватает выстроить взаимоотношения с продавцом того же самого доллара так, чтобы не платить в три Он тебя просто обманул? Ты стал жертвой мошенничества? Значит, у тебя твои гейсы работают плохо, у тебя полиция, милиция работают плохо что может обезопасить вас от вложения времени в добычу ресурса больше, чем это действительно необходимо для целей, только Гейсом. Только Гейса и понимание, сколько конкретно чего вам нужно для целей. Это важно. От этого в основном и зависит благополучие системы и благополучие самого человека когда он не гонится за деньгой только потому, что это модно, только потому, что это надо. Он будет получать ровно столько, сколько нужно на его цели и тратить, соответственно, будет исключительно на свои собственные цели, не на что-нибудь другое. Если деньги приобретены, например, для реализации цели, вам, например, по целям надо съездить в Париж. Ну вот надо съездить в Париж. А эгрегориальная система, которая связана с вами, Например, род и семья говорят, Нет, ну что ты какой порыж? Ты порыж, давай диван купим, и вы покупаете диван, то есть придаете свою же собственную цель, значит, ваше ядро осталось без информации. Соответственно, это ядро не может функционировать нормально, и вся система находится в подчинении у другой эгрегориальной системы. Например, системы вашей семьи, потому что значимость ее оказалась выше значимости вашего же собственного ядра. Если вы так поступили трижды, вы полностью попали в полон к системе, которая вас заставила соверш... придать свои собственные планы. Но это как бы на будущее, да, момент функционирования системы. Но деньги это важный элемент, который, который вы определили в какую-то определенную зону. Да. У кого-то он находится в теле, деньги нужны, надо получать право на деньги, да. каста земледельцев и каста купцов будет выстраивать свои цели исходя из этого потока гаста воинов и так далее, конечно же, определили денежный поток и сам элемент деньги в рамках живого пространства. Так Так, может ли их значимость быть выше любого другого элемента, входящего в ваше живое пространство? Нет, не может быть деньги, находясь в живом пространстве, по значимости должны быть точно такими же, как и другие элементы живого пространства. Что у вас там например, находится? Там, например, там же здоровье. Деньги и здоровье должны находиться на одной плоскости иерархической, в вашей же собственной системе. У вас там например, написано образование, ваше, друзья ваши, семья ваша. К примеру, может ли деньги? превышать по значимости все эти вышеперечисленные факторы. Нет, значимость должна быть совершенно одинаковая. Если значимость денег становится выше, они на рынке захватывают большую территорию. Представьте себе опять же та же аналогия, что у вас на рынке при нормальных рыночных условиях вдруг купец по имени деньги начал захватывать соседние лавки и он уже имеет не там не 3 на 3 метра, как всем положено иметь на 3 на 3 метра, а он уже захватил себе там целый павильон. Он уже начал управлять деятельностью всех остальных. Значит, соответственно, он получил главенствующие позиции. А это значит, что не сегодня-завтра, а он в тело системы пролезет. Он пролезет в тело системы и заставит вас подменить одни цели другими. А там дальше уже и до ядра недалеко. Начнется выборная система. Нам вот нас этот король не устраивает, наш этот правитель не устраивает. Давайте не берем другого, который наши интересы будет лоббировать, все, и хана вашей системе, она вашему другу. Поэтому, конечно же, внутренняя безопасность, то есть гейсы, которые вы берете, направленные на себя, должны это дело блюсти очень четко, чтобы нет ни одной вещи лучше, чем другая вещь. Нет, не может быть деньги более значимы, чем все остальное, коль уж они находятся в живом пространстве системы. Значит, соответственно, ваши гейсы должны это как-то отражать, это как-то отражать. Прежде всего это выражается в отношении к деньгам. Ваши думы не должны затмевать, держать этот элемент больше чем времени, чем любой другой элемент. Ваши переживания относительно их наличия или отсутствия также не должны превышать отведенное время на этот самый элемент. Поэтому первое, с чего вы начнете, это займетесь чисткой такого понятия, как деньги. и, Соответственно, по четвертому курсу отработаете все кармические предопределения, связанные с наличием или отсутствием денег. Это, во-первых, источник получения денег на том уровне, на котором он находится у вас, также должен быть вам понятен, если вы взаимодействуете по ядру, например, с каким-то профессиональным эгрегором по ядру, да, вы становитесь профессионалом в какой-то определенной области, то, соответственно, правила приема денег и распределения денег в окружающем пространстве в основном будут исходить из этого самого эгрегора. И если там правила жесткие, вы тоже должны это соблюдать. Ну, например, вы физик-ядерщик, вы работаете в НИИ, вы работаете на науке, вы занимаетесь исследованием. Да? Ваша наука определенным образом зависит от эгрегора государства, потому что оно ее финансирует, оно само деньги не зарабатывает. И государство выстраивает вашему эгрегору, вашей науке определенные правила выставляет. Например, такое понятие, как государственная тайна. Соответственно, если вы вдруг надумаете взять деньги из какого-нибудь там загрубежного фонда, не обижайтесь, что вас накажут. И вы не говорите потом, что вам не хватает, вы подписались на эти самые условия. Вот здесь, по сути, с любым эгрегором. Если в ядре стоит определенного рода профессионализм, то вы должны посмотреть на свой профессиональный эгрегор и точно понимать, какие правила функционирования вашего рынка, вашего живого пространства, являются для него обязательными. Все, что можно, то можно, а все, что нельзя, то нельзя. И все ваши, внутренняя ваша полиция должна понимать о том, что э, от, от кого надо беречь. То есть туда, там не должен появляться определенного рода купцы, замаскированные скажем так, под своих, если они чужие. Их надо уметь вычислять очень точно. И, соответственно, персональный эгрегор должен получить определенную коррекцию, определенную программу о том, откуда вы деньги брать имеете право, а откуда вы брать их не будете ни в коем случае если такое ограничение подразумевается вашим ядром, вашими целями и так далее. Денег должно хватать на цели. Вы вполне можете их взять, исходя из алгоритмов, системы, которая вас поддерживает. Понятно, что ваша система, внутренняя система по ядру, она будет соединяться не с эгрегором, она в конечном итоге будет соединяться с определенным богом, которого вы найдете. Но персоналка ваша, она должна как проекции работать именно на том пространстве, в котором попадают интересы того самого божества, которого вы найдете, если уже не нашли. Ну например, там вы соединились с Афродитой, предположим, у вот вас Афродита как система, поддерживающая вас. Значит, соответственно, мы понимаем о том, что Афродита это система, которая прошивает Уровни в основном нижние, да? это стихийные эгрегоры, это возможно отчасти где-то эгрегоры профессиональные, родовые, семейные, но она не заходит на уровень государственности. Нет. Не заходит? Не заходит. Она не заходит на уровень Министерства ведомств. Нет. То есть профессиональные и нижние. Значит, соответственно, ваш персональный эгрегор будет проецировать себя от профессионального эгрегора и ниже, и не заходить ни в коем случае на уровень государства. Потому что если вы попробуете взять на уровне государства, вас выщелкнут, и ваша богиня попросту пострадает. Или напротив, ваш бог, который вас будет поддерживать, например, Зевс, там, Юпитер, какой-нибудь Один да, какой из системообразующих богов, Значит, соответственно, никак не ниже уровня государства вы должны коммуницировать по добыче денег. Никак не ниже. Потому что для него ниже это просто оскорбление себя. Брать надо из источника и так далее. Или, к примеру, вас поддерживает Геката, трехлика, и вы это понимаете, что она вас поддерживает. Трехликость предполагает прием потока откуда угодно, но всегда неофициальным путем. То есть даже если вы берете официальный, вы берете неофициальный. То есть это всегда теневая сторона вопроса и так далее. То есть принцип бога, который проецирует себя в этот мир, он проецирует себя на какой-то определенный уровень и заполняет собой нужные грани. Мы сейчас с вами, даже если не зная своего бога, мы уже через потоки, которые мы можем привлечь в свою систему, можем понять, на каком уровне мы будем успешны. А для этого нам нужны будут определенные эксперименты. Эксперименты взятия потока денег. С какого уровня мы можем его взять легко для своей системы, а с какого мы не возьмем никогда. Поэтому мы с вами должны что называется, пройтись по всем уровням, по всем возможностям. Каждый уровень прозондировать да, и по результату посмотреть, идут оттуда денежка или не идет оттуда денежка. Или наоборот, мы теряем больше, если засовываемся на этот уровень. Я понятно объяснила? Да. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, которую мы с вами должны будем исследовать, это вопросы целеполагания в жизни вашей были ситуации, исходя из вашего кармического опыта, из вашего каузального тела, были ситуации, когда у вас, например, были потоки денег и вы не нуждались, они у вас действительно шли легко. А были ситуации, когда шижда не шиша, просто полный ноль. Да? Бывало такое? Чего молчите? Нет? Молодец, поздравляю. У кого-то бывало? Полагаю. Есть ли определенная кармическая закономерность? Да? Для этого мы с вами должны будем тоже через медитацию войти в каузальное тело и посмотреть на две ситуации. Ситуацию полной нищеты и ситуацию изобилия и достатка. Выявить прежде всего не связано ли это как-то с правильным или неправильным целеполаганием? Какие цели были сформированы до момента богатства, с одной стороны, какие цели были сформированы до момента нищеты, с другой стороны. То есть на какие цели пытались быть привлеченными деньги. И посмотреть, а эти цели какому эгрегору принадлежат. Соответственно, это следует отразить в своей собственной системе. Важен результат. От ваших действий важен результат. Ритуальные действия дают результат при получении потока денег. Какие Вы должны выяснить через месяц, какие ритуальные действия однозначно приводят к потоку денег. И нарушение каких, соответственно, денег на этот поток уводит. Исходя из этого, вы будете понимать, на каком уровне взаимодействия ваш персональный эгрегор будет ловить эти потоки, а на каком он даже соваться не станет. Я понятно объяснила? Это вычисляется только в стадии эксперимента, начиная снизу вверх, по причине, по, по, по уровню вероятности, скажем так, Всё Все ли понятно вот в этом эксперименте или есть вопросы? Вопрос по Да. Культ своего Бога. А. Культ, то есть уже сформированы, например, у культа там, перуна, сварога, лады там, и так далее, да, или Одина, есть определенного рода свой культ, то есть уже сформированы обязательные неделю, ритуальные, ритуальные действия. И вот неделю жить именно в этом культе, одежду носить соответствующую, да, там, не скрывать свои принадлежности к этому культу, ритуальные действия выполнять, там, на алтаре свечу зажигать, да ну, смотрите, что из этого получается и так далее. Да, опять же у каждого своя система. Это вы будете делать в порядке эксперимента. Сейчас мы с вами проделаем упражнение с целью выявить через каузальное тело, так же как мы делали на здоровье, мы сейчас будем делать относительно денег. Берем две ситуации, денег завались и денег нет вообще. Нам с вами нужно будет в каузальное тело войти и посмотреть, что было накануне, какая цель была поставлена, очень важно. Да? Здесь не столько человек, который э, находится, там, например, рядом с вами, и он увел денежный поток. Человек следствие. Скорее всего, это эгрегор послал этого самого человека, чтобы он внедрил ваш, вам в голову, ваш, вам ментал, неправильную цель. То есть это всего лишь инструмент. Вы хотели, там, если у вас был денежный поток, потому что у вас была правильная цель с точки зрения вашей системы, вашей я вашего бога, то pues тогда еще никакой системы не было, но бог кто он был всегда. И вот вы поставили правильную цель с этой, с этой точки зрения, и вам пошло, и вдруг в вашем пространстве появляется, например, некий человек, носитель своего эгрегориального поля, который заставляет вас передумать, то есть перенаправить, переориентировать свои ценности, переориентировать, свои цели на другое направление. То есть вы, даже та же природа, вы хотели в Париж, а он говорит, ну какой Париж, ты что? там эти арабы, давай лучше диван купить. диван лучше, да? и ты соглашаешься, ну действительно, что там, в арабы, а тут диван на распродаже. Да? И покупаешь этот диван, и поток коровы языком слезнет, уход потока. И напротив, приход потока, сформированная цель какая-то да? следование ей, а возможно человек, который укрепил или подтолкнул вас к этой цели, вдруг дает ощутимый и вполне очевидный приход, причем такой хороший приход. Что это за люди и что это за цели, вы сейчас будете вспоминать через медитацию. Ваша задача просто вспомнить саму ситуацию, достаточно яркую, чтобы ее невозможно было забыть. Вот было, было, было, потом все, хлоп, полная, полная катастрофа, и не было, не было, не было, потом ай, привалило. Откуда взялось? Можем вспомнить? Но это должны быть уже ситуации во взрослом Каком угодно. Главное, чтобы вы могли вспомнить предпосылки. Здесь вопрос именно, подаю вам ключ, Целеполагание. Правильно построенная цель дает результат денежный. Неправильно построенная цель не на своем уровне не для своей системы, не для своего эгрегора и, как следствие не для своего Бога, отрицает и выводит из вас из жизни поток денежный. А если ситуация не вообще не было денег, а вот хотел что-то сделать, а раз эти деньги пропали. Да, да, то есть то это... есть не на то, да, не на не умели, то ведь деньги что -то сразу пропали. Это. Да, вы должны вспомнить, во-первых, на что вы их решили потратить, и это было неправильно, а кто, кто вас на эту тему надоумил. Надо умел потратить именно на это, изменить свои цели. А. Да. И, соответственно, понять, какая эгрегориальная система за ней стоит, чтобы своему мертвому пространству в очередной раз дать указку, что вот этих вот не подпускать близко к системе никогда. Тоже тот злой гений, который заставил вас переориентировать свои цели, и самое главное, куда он заставил вас систему, у них есть. Еще раз. Тргашины. Свой которая вот, вот, вот система, давай как, вот продавать. Во -во -во. да, да. Урониться с, нет, с воинской да. касты на купельщик. Да. Да. провокация есть, обещают там это... Вон, горы, и тут, и тут же все шиш, А опять все Да, а напротив, когда получается результат. Когда, какая цель стоит перед? Когда цель, когда, то, то то, что ты должен делать, занимаешься э, своей работой истиной и идет период. То по да, своему так, есть профессионально ты есть. А еще у кого как? Можно я поделюсь? Да, я, я просто зацепилась именно за ситуацию привык при к денег, потому что эти ситуации детские. И может ли быть как критерием вот это подспудное ощущение, что э, я просто в одной ситуации очень помню, что я хотела куклу, но это была вот моя и, истинная такая mm -hmm. цель, это, вот именно мне mm -hmm. я понимала, что скорее всего, что мне надо откуда-то, то есть просто, mm -hmm. да? мне надо самое откуда-то эти деньги найти. И почему-то я себя словила еще, что вот это как некое как путешествие или как движение просто ну, в комплексе вспоминала еще ситуацию. Причем я их находила. Uh -huh. Находила эти деньги. Когда было движение, я вспоминала даже, что это бывает спуск, бывает восхождение. Причем вот в детстве я игре пока не могу распаковать. Uh -huh. Я ехала из музыкальной школы. Какая сила меня толкнула спуститься с остановки к каналу, uh -huh. там обычно uh -huh. выбивают люди, лежит свачка клеши. По тем, по тем Сила, которая абсолютно с тобой была согласна, что ничего никто тебе не даст, да, просить не надо, надо просто хотеть, хотеть чего-то получить. Вот хотеть. Просто да, просто и понимая, что если то есть как бы от, от близких ты ничего никогда не получишь. Просить, ждать, что они сами включатся без толку. Просто хотеть. Да, просто хотеть. И отпустить это самое желание, не ожидая ничего от людей. Просто не ожидая ничего от людей. А потеря денег. Ну, потеря денег э, я словила. Ну, это тоже связано mm -hmm. с, с торгашами. Татьяни, mm -hmm. спасибо, я просто сразу же. Да, скажу. моментально, моментально. Да, еще одну ситуацию. Девять случаев это из десяти, да. когда <свят> вы имеете свои права, опускаясь до торгашеской касты. Однозначно девять случаев из десяти. И плюс это вот э, давят и нажалость. Mm -hmm. То есть не, не, да, не смотрите, У каждого своя алгоритмика, как мы опускаемся, как воин опускается до купцов, да? желая иметь, например, сверхприбыль или беря на себе в партнеры какого-нибудь купца, делая его равным себе сразу, слетишь сразу, однозначно и так далее. То есть смотрите, у каждого свой алгоритм правильного или неправильного принятия решения. Опять же, видно на каком уровне. На каком уровне вы получали деньги и на какой уровень пришлось опуститься или напротив подняться, чтобы эти деньги потерять. Это надо очень серьезно проанализировать, весь свой жизненный опыт, поэтому техники четвертого курса вам в помощь. По техникам кармическая антикармическая программа. Три истории всегда должны быть, чтобы история стала кармической, должно быть обязательно три раза. Это всегда так. Значит, вы должны вспомнить три истории подъема, три истории Потери. И выявить, выявить закономерность, кто-то ведь вас заставил добровольно пойти на потери, но кто-то ведь при этом, при всем, даже в случае успеха, кто-то ведь старался вас сбить, потому что так не бывает, что кто-то старался всегда, пусть даже случайно, внести вам совсем иную мысль, для чего это нужно, для того, чтобы вы в мертвое себе пространство записали врага, который может свести вас с денежного потока, закрыть вашу систему от этого потока, от приема Что-то они улыбаешься, вспомнила что-то. Да, ну, как бы, получается, близкий человек, который он и дает деньги, но он меня пытается туда втянуть. Куда? зарабатывание денег. А как раз он зарабатывает тогда, когда я не участвую. Совершенно верно. Совершенно ну, верно. Никак не, я ему как все пытаюсь, это объяснить. Он и не должен это понимать. Дело в том, что пока он этого не понимает, у него когда будет... я делаю свое да. когда... пока он этого не понимает, он будет стараться. Как только он скажет, ну хорошо, дорогая жена, сиди дома, значит ему нужен будет другой кто-нибудь, кого он будет тормошить, зачем тебе это надо? Пусть старается тебя втянуть, а ты делай свое дело, зато устойчивость на работу. Свое качество, которое позволяет тебе соглашаться с ним. А, то есть можно внешне делать вид, что соглашаешься, а внутри просто не отдавать добровольно. И время свое просто не вкладывать. Да, дорогой, помогу потом, когда у меня будет время. Вот сейчас борщ говорю, вот сейчас ногти накрашу, вот сейчас дочитаю книжку и вот сразу. Да, книжка трехтомных. Вот как только дочитаю врагам за эфрона всего сразу. Да? Шутка, конечно, но тем не менее. Значит, найдите то, что вас заставляет добровольно перекрыть этот поток. Да? И, конечно же, то, что позволило вам быть устойчивым от провокации, надо тоже внедрять в себе как, как инструмент, инструмент, поддерживающий вас на уровне. Ну и конечно же понимание да? понимание на каком уровне? Профессиональном родовом, профессиональном, государственном, религиозном, куда, где, на каком уровне вы получаете. Вот это вы должны будете проанализировать, потому что это будет понимание, на каком уровне функционирует и сила, стоящая за вами. Чтобы ее не умолять без нужды, но и не поднимать без нужды, если там не ее место. Вот очень серьезный анализ вам потребуется. Во-первых, эксперименты по каждому уровню – это обязательное действие. Вторая часть домашнего задания – это кармические цепочки относительно денег. Как позитивные, так и негативные именно с этой позиции, о которой я вам сказала. А еще то, что касается вложения в рот, то есть тоже из этого исследования, как это так сформулировать, если ты делаешь вложение в рот, но скажем так, человек где-то может быть недомысливает, что это не имеет значения, кто там домысливает, а кто там недомысливает. Ты делаешь вложение не деньгами, а временем, очень важно. Единственное, что ты можешь вложить, это время свое. Вот если ты время вкладываешь в рот, ну недомысливает человек, это может остановить только тебя, поток это остановить не может. Ты вложила время в рот, в твою семью, оно пошло, непонятно из какого источника, от мужа ли, тебе ли привали, там наследство получила, не имеет значения, да? оно тебе пошло. Но если тебя останавливает то, что тебя не оценивают, и это является причиной, что ты прекращаешь подавать энергию в рот, соответственно прекращается и денежный поток. Это значит, что твоя собственная гордыня и повышенное чувство значимости является тем самым тормозом, который заставляет тебя перенаправить свое время в другое русло, там, где тебе якобы оценят больше, но дадут То есть вот это вот оценивают. Да? По результату откуда приходят деньги я формирую себе такую цель деньги пошли я эту цель от этой цели отказываюсь деньги прекратили идти это очень просто и таких ситуаций я вас уверяю все вагон просто постарайтесь их вспомнить мы как правило такие вещи стараемся забывать за ненадобностью, как хорошее причем так и плохое а это требует определенного анализа и требует определенного осмысления. Поэтому записывайте все свои истории взлетов и поражений, находите в них закономерность. Очень важно, найдете закономерность, пишите эту закономерность в свою систему. И система ваша начнет работать на защиту вас от провокаций и на укрепление вас в ваших собственных целях, в вашей собственной вере в самого себя. И, конечно же, удержанию на, определенной, на определенном уровне, чтобы вы не прыгали туда-сюда. Хлебать надо из определенного источника. А что это значит? Значит, время, которым вы располагаете, надо вместе с информацией вашей Я-Есмь, вашего бога направить именно на это стихийное пространство, ну не стихийное, а эгрегориальное пространство. Там начнут внедряться его идеи, этот слой начнет меняться, он станет либо сильнее, либо слабее, в зависимости от задач бога. Значит, соответственно, вы с этого обратно и получите то есть по закону сохранения энергии вложили-получили, вложили-получили. Если вы вложили правильно, значит, вы оттуда и получите. А если вы вложили в то пространство, где ваш бог ничего не может, значит, соответственно, вы ничего оттуда и не получите. А его статусность здесь будет значительно сильно умолена, потому что на чужую территорию забираться нельзя. Это как если купец приходит, например, там на биржу фонду, начинает им указывать, как им надо вести торги, из каких правил. Он внедряет правила рынка, они работают совсем по другим правилам. Правила рынка очень велики. Вот здесь вот получается то же самое, если ваш, ваша сила заходит не на свое пространство начинает внедрять там свои алгоритмы получения результата, получается коллапс. И вы, и ваша сила будут изгнаны из этого пространства, а сила ваша за такое поведение будет умолена, вы вместе с ней получите, отгребете от своих же, по полной программе, потому что залезли не туда. Поэтому здесь очень надо четко чувствовать, где мне место, а где мне не место.